Друзья, я вас от души и от сердца прошу, не оскорбляйте, пожалуйста, никаких лжецарей, ни одного лжецаря, выдающего себя за меня, не стоит оскорблять, так как каждый этот человек явился Царем, точнее лжецарем, именно по воле Бога. И каждый из таковых, насколько бы э, больным он не казался, он является прообразом настоящего грядущего царя, для того, чтобы вы могли иметь лучшее представление о том, каким будет этот человек. А также для того, чтобы вы узнали о том, что этот человек будет. Поэтому вам я советую и настоятельно рекомендую иметь к этим людям, если не уважение, то хотя бы благодарность. Потому что они принимают на себя ваши удары, а вы при этом получаете пользу. Поэтому не стоит вам никого судить и осуждать. Иначе вы можете стать на их место. Всего вам доброго. До встречи в новых выпусках. С вами был Михаил Троицкий. Русский царь.